Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить одно очень простое, но просто дико вкусное испанское блюдо. Встречайте сорсуэлла. Бывает сорсуэлла из рыбы, бывает из морепродуктов, но самое вкусное, конечно, из смеси рыбы и морепродуктов. По сути, это просто набор морских гадов, тушенных в простецком таком соусе. Выглядит оно, конечно, не очень презентабельно, но... Это просто какой-то гастрономический восторг. Причем, чем более разнообразный набор продуктов в нем, тем вкуснее получается. Иногда еще говорят, что Soil это не до боябес. Кстати, боябес на канале есть. Ссылочку оставлю и в описании тоже. У меня есть треска, смотрите, какая здоровенная. Понадобится, конечно, все два кусочка от нее. Все остальное пущу, наверное, на котлеты позже. Есть морской черт. Тушки были заморожены, я их разморозил в холодильнике. Также я купил замороженных каракатиц мелких тоже в холодильнике размораживались. Обождитесь возмущаться. Они есть, например, в метро Кэшн Кэрри. это, по сути, такой же кальмар, но, в отличие от последнего, в течение 25-40 минут тушения каракатица размягчается, становится классной, мягкой, очень вкусной. Еще вот такие гады тоже были заморожены, все сырые, даже вот эти вот красные креветки, такая порода. В сыром виде красное можете погуглить в интернете. Гамбас Рохос называется. говорят конечно, что потом в тарелке с этими гадами очень неэстетично, прям скажем, но с ними вкуснее, чем без них. Еще бы очень хороши были мидии, но не нашел приличных в магазине. Так, начну, пожалуй, процесс. В большой сковороде надо нагреть достаточно большое количество масла оливкового. Ароматного. Оно здесь не для жирноты, оно свой аромат потом в это блюдо отдаст. Этот рискетчик, рыжу, парочку таких крупных кусков. Их надо в муке запанировать. И теперь слегка подрумянием на сковороде. До готовности не доводим. Нужно получить только аромат прижаристой корочки. И пока процесс идет, пора помидорами заняться. Можно брать свежие, можно консервированные, цельные в собственном соку. Кому как удобнее. Рыбу пора перевернуть. Отлично. А помидоры на терке. Супер. Так. Все. Рыбу вынимаем. Обожариваю я только треску. Морской черт будет с Сарсуэле сразу тушиться. Вообще для этого блюда, на мой вкус, лучше всего подходят рыбы без мелких костей. Вскорую отправляются каракатицы. Их до готовности тоже ни в коем случае не доводим. Так слегка прижариваю, и все. Да, насчет рыбы. Можно, конечно, использовать любую морскую рыбу, но в готовом блюде ковыряться потом с мелкими косточками, ну, как-то не очень приятно. Пора вынимать. Так, ну и лук теперь в сковороду. Обжариваем до прозрачности. Даже, я бы сказал, до начала зарумянивания. Как-то так. ну, конечно, главное не сжечь. Пока кривитосами займусь. Чистить их не надо. Все вот ноги отрезать. В панцирях много вкуса. Пусть усиливает прелесть соус этот вкус. А чтобы кишку вынуть, достаточно панцирь по спинке разрезать ножницами. Да, приходится покорячиться немножко. Но если вы не для гостей это будут готовить, а для себя, то можно сразу чищенные купить, естественно, не вареные. И так использовать. Вкус они дадут, а чтобы яркость панциря добавить, ну используйте креточный виск. На канале есть ссылочку оставлю. Так, лук, между прочим, до кондиции дошел. Пора добавить сухого белого вина. Примерно миллилитров 100-150 на эту сковороду. Сейчас оно немного выпарится. Очень хорошо. Сразу же томатной пасты. И пора, пожалуй, добавлять томаты. Когда их сок выкипит и они начнут прижариваться, вкус сыр их уйдет, вот только тогда я морского черта в сковороду положу и верну туда каракатец. Тут спешить не надо, огонь сильный. Вот сейчас можно. И сразу рыбный бульон. Он у меня в замороженном виде хранился, соответственно, я его предварительно разморозил. Сейчас уже можно и посолить все. Оставлю тушиться примерно минут на 20. Сам пока займусь такой штукой. Не знаю, как назвать правильно, ну, с заправкой, наверное. Миндаль надо поджарить слегка. Парочка зубков чеснока. Их слегка порублю, чтобы в ступке проще было разбить потом в кашу. Миндаль тоже надо порубить. И теперь Ах, растираю ступки. Очень хорошо. И петрушку надо тоже мелко нарубить. Теперь смешиваю с миндально-чесночной заправкой. Немного масла оливкового, экстравержен, естественно. Очень хорошо. Заправка готова. 20 минут прошло, пора добавить морских гадов и треску. парочка лавровых листов и оставить еще минут на 10. Ждем заправку сюда от горячего соуса она моментально нагревается идет такой аромат Начну я с рыбки. Видите, какая нежная, да? Потрясающий соус. Этот соус по густоте, наверное, нечто среднее между жидким соусом и густым, очень густым бульоном. Это так классно. Слушайте, каракатицы малюсенькой, ароматненькой. С заправкой с этой замечательной. Каракайца идеально мягкая, просто тает во рту. Можно вместо каракайца использовать, конечно, кальмаров, но кальмаров нужно класть не обжаривая и минуты за три, за пять, может быть, до окончания готовки, чтобы они не стали резиновыми. И так получится то же самое. Блюдо очень вариативное. Можно разную мелкую рыбу использовать, она просто сделает более насыщенный вкус, но ее нужно положить пораньше, чтобы она она тушилась и расползлась совсем уже в кашу. Сделала густой, насыщенный блин, чтобы даже косточки расползлись. Заправка тоже к месту. Не стесняйтесь ее использовать. Готовьте и наслаждайтесь. Вот такое вот вам простецкое испанское блюдо. Сарсуэла. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.